коллеги гости дамы и господа сегодня как раз исполняется 110 лет со дня рождения Евгения Константиновича Завойского. Евгений Константинович работал в Казанском университете с самого начала и здесь выполнял научные исследования в разных областях но главное что он сделал это в стенах Казанского университета открыл электронный парамагнитный резонанс который стал одним из самых великих открытий XX века и надо сказать что в других областях Завойский тоже сделал важные открытия в физике плазмы, в физике измерения коротких импульсов. И, и, и во всех областях он оставил след. Но больше всего все-таки наиболее важное значение для науки – и для истории это открытие электронного парамагнитного резонанса, которое произошло как раз в тяжелые годы войны, когда не было, конечно, никакого дополнительного оборудования. И он все сделал своими руками. Это великий экспериментатор, который все делает сам. И как говорили, среди академиков, он один из немногих, который делает все своими руками. И у него были, конечно, замечательные ученики. Ну, что значит ученики? Помощники которые примерно того же самого возраста были. Это Семён Александрович Альшулер и Борис Михайлович Козырев. С ними он вместе и работал. И в какой-то степени они тоже внесли вклад, но главный, конечно, было экспериментальное открытие парамагнитного резонанса. Надо сказать, что он вскоре все-таки уехал в Москву, и поскольку был приглашен работать в проекте по созданию ядерной бомбы, и Курчатовым был приглашен, но для него всегда оставался в поле интересов электронный парамагнитализм. Он всю свою жизнь отслеживал, что и как развивается в этой области, куда и как применяется. И я бы сказал и так, что благодаря ему именно были сделаны многие другие открытия, в том числе высокотемпература сверхпроводимость, потому что ее открыл специалист в области электронного промагнитного генназа Алекс Мюллер. И и сам он тоже искал высокотемпературную сверхпроводимость. И вот в связи с этими разносторонними интересами Евгения Константиновича Семен Александрович Альшулер, его коллега ближайший, решил начать цикл таких лекций, приглашая крупных ученых, внесших огромный вклад в мировую науку, чтобы ознакомиться с новыми достижениями, не обязательно в области электронного парамагнитного резонанса, просто в, области, в любой области физики, которая является важной и существенной. И так начались завойские чтения в 1982 году. В этом же году на этих лекциях Семен Александрович выступил с докладом во «Вступительном слове о жизнедеятельности» Евгения Константиновича Завойского, а доклад сделал впоследствии Нобелевский лауреат Виталий Лазаревич Гинзбург на тему «Резонансы в космосе», докладывая о достижениях рентгеновской астрономии. И на этих завойских чтениях, в дальнейшем, Семен Александрович, к сожалению, ушел от нас в 1983 году, и на, на нас, на его научеников Семена Александровича, легла ответственность проводить и дальше завойские чтения. И выступили такие замечательные ученые, известные во всем мире, как академик Келдыш, академик Раль Сагдеев, академик Боровик Романов и многие другие. И затем, к сожалению, эти заводские чтения по разным причинам были прерваны. И вот сейчас, когда исполняется 110 лет со дня рождения Евгения Константиновича, мы возобновляем эту традицию Завойских чтений. И к нашему большому удовольствию согласился известный физик, а дальше станет ясно, в какой области Рудольф Гримм, профессор Емсбургского университета. И, и мы думаем, что эта традиция продолжится. А сейчас с приветственным словом выступит проректор по науке, по образованию Казанского федерального университета, профессор Дмитрий Альбертович Таюрский. Uh, уважаемые коллеги, гости, прежде всего нам очень приятно, что сегодня в этом зале мы возрождаем славную традицию заводских чтений. Uh, наш университет является вторым университетом в Российской Федерации по возрасту, один из самых старейших университетов после Московского университета. И за всю историю наш университет претерпевал множество изменений. Новый отсчет работы жизни университета начался в 2010 году, когда мы получили статус федерального университета. И с тех пор многие утерянные, казалось бы, позиции мы начинаем восстанавливать. Так, при открытии Казанского императорского университета было 4 четыре отделения, включая отдел, отделение медицинских наук. В силу определенных обстоятельств в 30-е годы XX -го века этот, это отделение было преобразовано в Казанский медицинский университет, институт тогда, но в новейшей истории нашего университета мы возродили и создали Институт фундаментальной медицины и биологии. Я могу такие примеры продолжать. И вот сегодня очень приятно, что мы возрождаем очень хорошую традицию, традицию завойских чтений. Университет динамично развивается и все больше и больше позиционируется на международной арене. Достаточно сказать, что за последние пять лет мы в пять раз увеличили свою публикационную активность. Нас узнают в мире, хотя школа магнитного резонанса всегда была хорошо известна во всем мире. Сегодня Казанский университет приезжает учиться иностранные студенты. На сегодняшний день у нас каждый десятый студент – это студент-иностранец. Мы учим более тысяч иностранных студентов. Много наших профессоров, коллег, ученых выезжает с лекциями за границей. Мы активно работаем над созданием нового университета, который сегодня называется университет 3.0, где к двум традиционным областям университетской жизни, а именно образование и наука, еще э, привносится обязательно э, трансфер технологий. У нас университет обладает собственными площадками для апробации всех э, научных и образовательных технологий, которые мы разрабатываем. И возрождение завоевских чтений ⁇ это есть тоже очень важный момент в деле позиционирования Казанского университета на международной арене. Мы очень долго подбирали кандидатов, кто бы мог прочитать лекцию в 2017 году учитывая высокие требования, высокую планку, которую задал еще Симон Александр Шальшиллер при организации самых первых заводских чтений. Мы очень рады, что на нашу просьбу откликнулся профессор Родольф Грим, профессор университета города Инсбург, Австрия, заместитель зам, зам, зам, зам, зам, зам, зам, зам, директора Института квантовой оптики и квантовой информатики Австрийской Академии наук, действительно член Академии наук Австрии. Э, Сегодня он расскажет о тех работах, которые он выполнял, но прежде чем начать его выступление и дать небольшое введение, я хотел бы передать слово внучке Евгения Константиновича Завойского, Елене Борисовне, которая любезно согласилась приехать к нам. Пожалуйста, Елена Борисовна, вам слово. Здравствуйте. К сожалению, мама по возрасту не смогла приехать, но она передала послание, которое я вам зачитаю. Дорогие друзья электронного парамагнитного резонанса, мой поклон всем собравшимся в этом зале, чтобы почтить память Евгения Константиновича Завойского, первооткрывателя ИПР. В 1944 году в Казани на исходе войны в небольшой университетской лаборатории, где сейчас расположен музей-лаборатория, было, впервые наблюдалось новое фундаментальное физическое явление, названное электронным парамагнитным резонансом. Думал ли автор открытия о его дальнейшей судьбе? Безусловно, думал. В течение всей жизни он не забывал любимое научное детище, как и свои, э, своих дорогих его сердцу друзей и соратников Семена Александровича Альшулера и Бориса Михайловича Козырева. Прошло несколько лет со дня появления на, све на свет открытий, и у друзей появились научные дети, а потом и внуки. Кто из молодежи сейчас занимается радиоспектроскопией, для них завойские это уже древний-древний пра-пра-прадедушка. Значит, и сейчас ЭПР не потерял своей привлекательности, раз этот зал собрал так много людей. Теперь Казань – центр международной жизни ЭПР, и это замечательно. В ЭПР будет долгая жизнь, придут новые Поклонники этого открытия, они проложат новые пути, откроют новые тайны природы. Также хочу сказать, что как раз к дедушкиному 110-летию мне удалось найти запись в метрической книге о его рождении, которая считалась... Ну, почему-то раньше ее не нашли. Вот она есть, и как раз, что это 15 сентября по старому стилю, 28 сентября по новому стилю, 110 лет назад... Родился Евгений Константинович Завойский. Вот. Хочу поблагодарить от имени нашей семьи, от мамы, от своих сыновей, от себя Казань за теплый прием и за память о дедушке. Спасибо. Также хочу презентовать книги. Слов, водных слов сказать о нашем лекторе. Он является профессором Энсбургского университета, является также спикером Международного совета Казанского федерального университета и входит в состав Попечительского совета Казанского университета. Так что он нам совершенно не чужой, а свой человек. Он является также академиком Австрийской академии наук и был признан лучшим ученым Австрии в девятом году. Ему неоднократно присуждались различные премии. Области, научной области его, конечно, является всем известная физика ультрахолодных атомов. И э, последние годы – это бурно развивающаяся область. И здесь он сделал фундаментальный вклад. В 2002 году э, его группа впервые в мире добила создания бозенштейновской конденсации из атомов цезия. У, э, конечно, при, для ультрахолодных атомов цезия. Затем была бозоконденсация молекул, была включена, и вот эта вот работа была включена в, в, в десятку глобальных достижений в области естественных наук четвертого года по, жур, по версии журнала Science. В шестом году он получил первое экспериментальное подтверждение квантового состояния Ефимова. Надо сказать, что это очень странное и необычное состояние, которое предсказал Ефимов в, аж в 70-м году. То есть почти 50 лет назад. И все думали, что это просто игра ума, как это часто бывает у теоретиков. Но профессор Рудольф Грим экспериментально обнаружил это состояние. И вот он об этом расскажет. И надо сказать, что он сотрудничает с нашими молодыми людьми также. И сегодня его лекция называется ну, «Магия ультрахолодных, ультрахолодной материи» или иначе «The magic of the ultra-cold matter». Я приглашаю вас к лекции. Уважаемые коллеги, гости, студенты, для меня это большая честь быть первым после длинного перерыва докладчиком Чтение в Завойске. Но я э, хочу вас познакомить с миром ультрахолодной материи. Это какой странный мир. Там. Это мир э, э, там влияются законы э, квантовой физики и атомы э, ведут себя очень странно. Э, э, я но доклад будет на английском языке, это на русском я не могу так тратить доклад, но разрешительно мне там вам говорить там несколько слов о том месте, где я работаю и живу. Это Инсбук здесь. Вы видите здесь Инцбук город Валпах. Ну и Инсбук находится здесь, на этой узкой полоски между Германией и Италией. И этот город столица земли Тирол с населением 130 тысяч. Ну, примерно в 10 раз меньше, чем э, Казан. А Инспург это, вот вы видите здесь наш старый город, где всегда э, очень много туристов. А это знаменитая золотая крыша. И Инспург это город туризма, спорта и науки и образования. Но это очень похоже в Казани. А это наш университет, главное здание, Инспургский университет. У нас 28 тысяч студентов. И в этом здании находится наш институт по квантовой физике, это институт Австрийской академии наук. А теперь. Позвольте мне перейти на английский это okay. план so, I mean, нашей лекции она будет состоять из двух частей сначала я представлю общую информацию очень общую вводную, которая называется ультрахолодные атомы я объясню что такое значит ультрахолодные это будет короткое введение в лазерное охлаждение и важное применение этой этих научных разработок. Вторая часть касается разработок, которые проводит моя группа в Инсбруке. Она касается сверхтекучести в атомных газах, э, которые основаны на э, э, законе Ефимова. Э, позвольте начать с, с самого простого, с того, что поймут э, все это шкала э, температур. Температурная шкала, Celsius, которая Celsius, названа под именем Цельсия. И, и это температура, мы видим, которая, при которой замерзает вода, и при которой она не замерзает. Мы знаем, что при 100 градусах вода закипает, и при плюс 4 она замерзает. Но это, ну, как физики, мы предпочитаем абсолютную шкалу температур, которая носит название Кельвина. Это темп... шкалы, которые раз... Разделя... различаются по температурам, и абсолютная температурная шкала показывает 30 кельвинов, это те... комнатная температура. Если мы посмотрим на самую холодную, самую ниш... низкую, измеренную когда-либо температуру в... в природе, это будет точка на... на станции Восток в Арктике, и это минус 89 девять градусов по цельсию 184 по кельвину и мы не можем здесь говорить об абсолютном нуле многие ученые называют азот как самый естественный охладитель который достигает температуры 77 кельвинов и если мы посмотрим в космос мы увидим что температура излучения составляет 3 кельвина в космосе это по шкале кельвина и мы очень близки к нулю но позвольте поменять шкалы и и представить алгоритмическую шкалу Это температура шкала температур в в, в, в трех разделениях от 1000 кельвина 1 кельвина 1 мили кельвина 1 макро кельвина и 1 нано кельвина а здесь у нас комнатная температура, и мы находимся вот в точке в 1 кельвин между Ними до 100 Кельвинов и самой низшей температуры мы интересуемся именно ими. И мы можем использовать логарифмическую шкалу температур, который позволяет измерять температуру вплоть до милликельвинов, чтобы мы могли работать с самыми низкими температурами. И этот цилиндр, в который помещается жидкий гель, и которым охлаждаются жидкости. Мы работаем в этой области от одного микрокельвина до одного A million mm. times lower. Mm. Это в миллионы раз ниже, чем... А, это позволяет нам работать в, с этими новыми технологиями, позволяет нам работать на этом уровне температуры. Это... А, вот так выглядят наши лаборатории. Кажется, что там беспорядок. На самом деле это много электроники и оптики, а, которые... Это нанофотография. Это одна из наших фотографий в нашем академическом институте сделана. И, и вы видите, что в центре это находится ультра камера нам необходим этот этот вакуум она окружена экспериментальной контрольным доской приборов контрольными приборами электроникой и так далее и здесь, здесь находится лазер и оптика это то как выглядит наш эксперимент здесь происходит физика случается физика если говорить простых терминах, что происходит в этой камере, Электромагнические, электромагнитные силы притягиваются на, на уровне лазеров и они составляют облако атомов, оно очень маленькое, диаметр в один микрометр, микрометр. это очень маленькое облако, и в это облако содержит ну, сотни тысяч атомов, иногда больше, иногда меньше. И потом мы считаем количество атомов и сравниваем их с количеством атомов в воздухе, и мы понимаем, что... <голов começ«> а, а, плотность намного It's меньше И мы понимаем, But что этот газ good. очень разреженный И поэтому у него появляется очень странная манера поведения И если мы охлаждаем газ Вы видите эту картинку Мы... Мы делаем фотографию абсорбации газов в, в облаке, и мы, зная после этого, создавляем на основе этого смеш, смешного изображения мы рассчитываем количество газа в лазерном пучке, и мы можем это позволяет нам работать и понимать, что происходит в газовом пучке. Почему мы работаем с атомным газом в, в комнате, при комнатной температуре газа Uh, распространяется очень быстро, uh, и в при в температуре 300 метров в секунду, и это обычная uh, скорость uh, распространения газа при комнатной температуре. Когда мы охлаждаем газ, нам uh, uh, просто охладить его до 300 микрокельвинов, uh, и газы замедляются, и uh, плотность uh, становится меньше, и скорость распространения газов становится также в, не, в разы меньше, в десятки раз, сотни раз меньше. И это, далее мы, это позволяет нам а, наблюдать за атомами, и они недолго не времени на, при помощи спектроскопии. И это очень помогает нам при наблюдении а, высокой разрешение спектроскопии. И если мы будем продолжать охлаждать газ, мы получим ультрахолодный газ при температуре 30 нанокельвинов. Это миллионы, миллиарды кельвин, кельвинов, и мы можем сравнить движение газов в этой среде со скоростью улитки. И почему это интересно? Для нас это интересно, поскольку атомы становятся очень медленными, и их природа волн становится очень интересной. И здесь мы наблюдаем очень много интересных явлений. я еще вернусь к этому. Это то, что совершенно отличается – это наблюдение Комета Хелбубо, вы знаете, что это было -го в года, это было очень прекрасное зрелище. Видите, здесь два хвоста. Этот голубой, прямой, а этот а, немножко загнут. Что произошло? Это, в общем-то, частицы пыли, это заряженные частицы, и солнечный свет, а, соответственно, отклоняет этот хвост кометы. То есть некие силы, которые действуют здесь, которые были поняты как. И это наблюдалось в течение сотен лет, и они их наблюдал еще Кеплер. Они же поняли, что это, а, то есть, а, это некое давление, которое излучают атомы входящий состав хвоста кометы. Какой же свет излучают эти э, частицы? И это исследование было из, э, исследовано господином Лебедевым, профессором Лебедевым в 1990-1900 году, э, который выявил, что э, свет нас вести себя определенным образом и вызывает круговые движения. Видите, э, монету с изображением Лебедева на этом монете. Видите, в общем-то, его эксперимент. Довольно интересно, поскольку эта работа была опубликована в Германии, и для меня достаточно легко прочитать, э, о чем эта работа. Аналоги Работа была выполнена двумя американцами. Я думаю, что а, два или три года спустя, но это была первая демонстрация этого а, светового давления. Но. Так после ситуация изменилась кардинальным образом с изображением с изобретением лазера те силы, которые создается лучом лазера и тогда атомы могут быть становиться обретают очень большую силу и они соответственно можем их разгонять то что мы обычно делаем в, в рамках наших экспериментов атомарные пучки а, то есть некий материал нагревается например сода до 350 градусов и затем есть отверстие и и через это отверстие этот пучок, эти атомы покидают этот блок. Затем мы использовали лазер, который оказывал как-то противодействующую силу воздействия, чтобы замедлить движение этих атомов. И скорость изменилась. Это обычная скорость. Некоторые из них быстрее, некоторые из них медленнее. Но обычная скорость составляла порядка 500 микрометров в секунду. Это... Вам нужен только один метр и даже меньше, чтобы замедлить движение этих атомов, чтобы они вообще остановились. До полной остановки. Это деакселерация атомов, и это было очень важное открытие и на наблюдение. И я сейчас перехожу к этой карте, к этому изображению. Эффект Доплера. Австрийский физик, кстати, и сыграл большую роль, поскольку с лазер... Он приходит в резонанс, когда вам нужно найти нужную частоту, что не просто в условиях лаборатории, но если вы правильную частоту, тогда есть смещение частоты в результате эффекта доплера, и определенная группа атомов возбуждается. И эффект доплера имеет большое значение в физике, также и в частности имеет множество практических приложений. Еще один пример: я нашел этого, эту картинку для эффекта доплера. Она вам может понравиться или нет. Но. Я хочу заметить следующее замечание. Если сейчас, если мы снижаем скорость а, а, а, атомов, эта группа, она, соответственно, освобождается то есть в скорости мы достигаем определенного пика и этот пик был первый а, зарегистрирован а, в, а, знаете где это произошло это произошло рядом с Москвой в Троицке в лаборатории в институте спектроскопии а, группой, а, группой это первые сигналы охлаждения лазера который был впервые зарегистрирован с, а, это то есть определяем определенные эксперименты и это Uh, работа была публикована в 1981 году, это первая работа. Вот это, в общем, пиковое значение. Что вы делаете дальше? Вы можете поменять частоту и довести эту скорость до нуля, и... То есть достичь, привести эту скорость практически к, к, к абсолютному нулю. Таким образом, этот момент, который я хотел упомянуть здесь, это институт спектроскопии в Троицке находится в окрестностях Москвы. И мне особая честь и удовольствие работать в этом институте в начале 90-х и, в общем-то, в конце 80-х. Это фотография, которую я нашел, это я, несколько лет моложе, с моими российскими коллегами. Это, в общем-то, бор, который мы используем для того, чтобы охлаждать этот сигнал. В общем-то, за, за 10 лет до этого а, фотографии, собственно говоря, 10 лет этому оборудованию, историческая фотография. атома отварного пучка, вы создаете эти пучки, он в какой-то момент атомы замедляются, и останавливаются. И Вы, соответственно, на, на, со всех на, на направлений подаете сюда лазерные атомные пучки, вы создаете такую атомную ловушку. То есть я не буду рассказывать все фокусы, вы можете почитать литературу, но если вы используете этот пучок со всех сторон, с различных направлений, затем вам нужно создать магнитное поле. Это цилиндрическое поле, вам необходимо использовать правильную поляризацию, но это уже для экспертов. И вы собираете атомы в облако в самом центре, в этой точке, и можете захватить миллионы и даже миллиарды атомов подобным образом. И это для всех экспериментов это первый шаг для того, чтобы собрать, то есть собрать все эти атомы в этой точке. Может быть, мели или несколько сот микро-кельвинов. Это всегда источник, когда вы можете организовать подобную ловушку. Это порядка 500 или даже тысячи лабораторий по всему миру. Это магнитная ловушка. Мы здесь ставим магнитное поле, много различных оптических приборов. И здесь есть, собственно говоря, стронциум. Материал стронциума, он дает такое прекрасное голубое свечение, такое вот облако ну, атомов стронция ну у нас разные цвета да, есть, наши эксперименты, есть а, в наших экспериментах есть в общем-то стронцевое облако которое, а, например, литий облака, также имеет большое значение для них можете, а, их а, захватить в таком же объеме но с точки зрения демонстрации мы обычно их выводим за скобки а, ну то есть главным образом это стронцы и литий также я могу вам показать по аналогичным а, в желтом спектре это достаточно новый образец с очень интересными магнитными характеристиками. Вы видите здесь э, соответствующее облако. Это прекрасная картина. Очень интересно это наблюдать, как оно разрастается, и вы можете перемещать это облако, если вы модулируете ваше магнитное поле, и э, атомы могут танцевать. Это настоящее шоу. Но вопрос в том, что э, это красиво, но почему это интересно? Какая у него практическая польза? Очевидно, конечно, он полезен для э, чего-то, поскольку разработки в охлаждении э, из захвата, а эти три человека, Стивен Куч, и они получили а, Нобелевскую премию 2020 года. В общем-то, а, этот момент, который я хочу напомнить, это Владимир Степанович, Владлен, Владимир Степанович Литохов в своей лаборатории. И он был действительно истинным первопроходцем, и он попрыгал первые труды. И он, в этой области, в общем-то, первый зарегистрированный сигнал охлажденных атомов. Они также, заслу, он также заслуживают Нобелевской премии. В этом не может быть никаких вопросов. Я думаю, что он, в общем-то, также заслуживает подобного уважения и почета. Это, в общем-то, аналогичная история с Нобелевской премией Завойского. Немножко перескочим сейчас. Это первое атомные часы для учета времени. 1955 год национальной лаборатории физики в Лондоне. Это не выглядит как часы, конечно, но то, что здесь у вас есть, это атомный пучок. Это атомная цезия вы используете определенный... Вы можете, э, можете, соответственно, прочитать это время и рассчитать его, собственно, максимальной точностью. Это довольно был хороший. Э, 3, э, точность составляла 3 миллисекунды за один год. И в конце охлаждения лазера это час, эти часы могли... Значи, э, значительно улучшились, радикальным образом. И мы э, получили различные магнитуды. И современные часы, Позвольте мне почитать составляет а, в 100 миллионов раз более точно, а, чем первый экземпляр. Я дам, представляю фотографию этого, а, этой часы, это стронцевые часы а, в а, Точность составляет в 2 в минус 18 степени 1 наносекунда за сто лет такая точность чрезвычайно точные вы можете выполнить невероятные вещи используя эти часы если вы посмотрите на а, теорию а, относительности а, например гравитация минус 18 степени можете измерить что это эти часы они нашли до этого уровня они а, соответственно а, то есть то, как течет время на разных уровнях, оно меняется, оно различается. Это релятивистская геодезия, а, это, ну, в общем-то, потенциал Земли, это действительно имеет эволюционное, эволюционное значение, революционное значение. Вы можете применять их и синхронизировать, охватывая весь мир единой сетью, в навигации, судов, воздушных судов, морских судов. Это уже что-то, это действительно имеет большое значение. Итак, я уже поговорил, рассказал о конкретном применении, о том атомных часов, сверхточные гравитационные сенсоры и квантовая информация, которую мы получаем, используя, возможно, холодные атомы, это некий, посред... некий медиум, который нам получать информацию но именно на этом я работаю сейчас это имеет конкретное äh, при, применение в, äh, и в том числе это имеет значение для фундаментальной физики наш интерес использовать это сверххолодные атомы для создания модульных систем для а, субстанции, для материи, для того, чтобы понять основные принципы, как существует а, материя, как она развивается согласно законам квантовой механики. И можем понимать системы конденсирования только для, для а, кон, сразу после большого взрыва. То есть те вещи, которые мы можем узнать, используя а, сложную материю используя данные фундаментальной теории, фундаментальной физики, это не очень хорошая презентация, когда мы соотносим с двух сторон прямое применение и фундаментальную физику. Эти вещи, которые сейчас... Это, в общем-то, реализация принципов фундаментальной физики, которые мы нашли в реальном мире. Это, Но ну, здесь мы наблюдаем очень тесную связь фундаментальных физических исследований и реального применения. Новые применения позволили нам осуществить благодаря изобретению лазерей. Затем мы находим эти приложения в самых неожиданных областях. Лазер является ярким примером подобного рода применения. Таким образом, в общем-то, работа фундаментальной наукой, она, она взаимодействует с одной стороной. То есть, создание, например, создание новых, новых материалов, Сейчас я перехожу к ограничениям лазерного охлаждения. На какой-то момент оно ограничено, поскольку свет состоит из фотонов, и фотоны — это дискретные частицы, которые... Их дискретность, в конечном счете, ограничивает температурные показатели, и имеет определенные эффекты, которые я не буду объяснять, потому что это получится очень долго. В зависимости от образца, который мы используем, мы, соответственно, мы получаем различные показатели. Можем, хотим изучать еще один факт. Фактор, а, о, доходить до минимальных значений о, температур. Я сейчас показываю вам эту фотографию а, чашки горячего чая. Почему? Потому что здесь это а, пар. Пар, это испарение, это частицы, которые несут огромное количество энергии, они уносят огромное количество энергии. И фокус в том, что если вы хотите остудить свой час, вы сдуваете эти частицы, этот пар с поверхности, вы удаляете самые горячие частицы, и новые частицы покидают поверхность, и это очень, очень эффективный способ получения энергии. Это эвапорационное охлаждение. Схематически мы представили это вот так, то есть мы содержим, они находятся в неком контейнере, мы создаем поле. Мы позволяем некоторым частицам покидать это пространство, затем есть э, э, дополнительные факторы, и затем мы продолжаем этот процесс зацикливать. Иногда это достаточно просто, проводить подобный эксперимент, но в конечном счете мы получаем э, эффект. Мы начали с миллиарда, и затем мы, э, осталось миллионов, э, в конце концов, мы довольны были подобным результатом. Это, в общем-то, мы стараем повысить эффективность данного эксперимента. У вас горячий образец, высокая скорость, когда падает температура, замедляется скорость, и, соответственно, здесь проявляется волновая природа. Когда вы охлаждаете дальше, то есть эта волновая природа этих частиц, она еще больше проявляется. И интересное что-то происходит. Конкретно вот эти две примеры. Они синхронизируются, у них есть такая склонность и тенденция к синхронизации. И а, будет пиковая волна этих атомов, когда они синхронизированы а, и в свои волновом проявлении. Если вы а, будете клавиатировать эти атомы в этом микроскопическом а, волновой материи, мы это называем, микроскопическая волна, микро, микроскопическая волна. Класси, мы взяли пример классического газа мы охлаждали, охлаждали, охлаждали он испарялся и в, конец, в конце мы нашли вот такое состояние материи которое называется Боза -Конденсат, Бозенштейнский конденсат он полностью синхронизирован, это аналогичный принцип, который позволяет лазерам работать, и здесь, в общем-то, то, как я указываю свои лазерной указкой, в какой-то момент он конденсируется, и все фотоны, они выполняют подобную, ведут себя подобным образом. Это босс-эйнштейновский конденсат, Это он назван в честь физика из Индии и, естественно, Альберта Эйнштейна. То, что было, в общем-то, открыто и представлено в 1925 году, и то есть прошло 70 лет, когда был аналогичный эксперимент, был проведен в подобном направлении в 1995 году, и также в Массачистском технологическом институте. Это профиль горячего облака, когда видите пик значение по мере охлаждения и, в общем-то, вот все, все, что остается. Это так реализуется вот это принцип действия Болзан-Айнштейновского конденсата. Это три человека, которые получили Нобелевскую премию в 2001 году за создание Болзан-Айнштейновского конденсата. Вы можете понять невероятность этого процесса, провести эту аналогию. Лампочка обычно это аналог Термального облака. И лазер здесь это аналог а, базона Эйнштейнского конденсата. Они, в общем-то, а, прекрасным образом синхронизированы. Есть масса применений, подобных решений. Довольно интересно. Это периодическая таблица первые эксперименты по созданию конденсата рубидием, э, э, содиум в 95 году в США это когда мы получили первые конденсаты, и сейчас у нас есть порядка 13 различных а, образцов материи, которые были конденсированы. Это очень интересно, поскольку они имеют а, различные характеристики, некоторые очень а, эманирующие, многие очень репульсивные, а, они более склонны к протяжению. и очень много интересных вещей, которые вы можете обнаружить здесь, вы можете найти 3, то есть три примера австрийского флага мы получили с сезиум в 2009 году и орбим в 2013 году. То есть это позволяет нам открывать новые возможности применения этого эксперимента. Таким образом, я хочу перехожу к, к этой теме, к теме сверхотехучести и сверхпроводимости. Это фотография э, жидкого геля. Если вы нагреваете его до определенной температуры, он появляется таким образом. Это суперпроводник, сверхпроводник э, видите конечно же картинки разные но и исходно фундаментально они похожи поскольку сверхпроводники это сверхтекучие элементы электрона поскольку они заряжаются определенным образом этот феномен очень, эти два явления они чрезвычайно близки сверхпроводимость сверхтекучесть очень интересно поскольку многие нобелевские лауреаты получили свою премию благодаря своим исследованиям в соответствующей области и я, в общем-то, представил на этом слайде ламбельский принт премия 1962 года Валандау, его теории по сверхтекучести, Капица, 1978 год, за его изучение сверхтекучих жидкостей. И на этой картинке мы видим, очень интересно, это Гинзбург, это, который изучали эффекты сверхпроводников. Удивительное явление, и, конечно же, имеет практическое применение, это создание очень мощного магнитного поля, это, в общем-то, акселератор, это медицинское применение, прибор МРТ, сверхпроводимые магниты, которые используются в медицине. Еще одно применение, которое сейчас набирает обороты и становится реальностью, это силовые кабели. Тех районах где очень высокая плотность населения, очень большое потребление энергии, и там мы а, используем сверхпроводимые кабели, силовые кабели, там, где... Конечно же, это не оплачивается, не, э, поскольку это затратный проект, это требует охлаждения, но мое исследование посвящено созданию а, сверхпроводника, который будет работать при комнатной температуре. Это положит улучшить и упростить а, управление и производство силовых кабелей, в частности, и вообще, в принципе, решение энергетических проблем. А, соответственно, мы хотим узнать больше о, о сверхпроводниках. Я бы хотела сказать несколько слов о, о работе с суперпроводников и простых суперпроводников у нас есть кристаллические решетки и здесь мы наблюдаем пару заряженных электронов они притягиваются друг к другу и дальше у нас получается два электрона которые получаются которые называются пара купера или бозоны дело в том что электроны на фундаментальном уровне являются ферме ферменными но дело в том, что когда у нас появляется пара ферменов у нас появляется пара а, бозонов и а, а, это формирует конденсат и позволяет работать на уровне супер текучести сверхтекучести. и мы приходим к, это основа известной теория это высокотемпературные сверхпроводники это сложные материалы сложные структуры которые вовлечены здесь это очень очень сложные материалы и они до сих пор Продолжение следует... А, уже три десятилетия прошло после открытия сверхпроводимости, но, тем не менее, специалисты в этой области до сих пор спорят по поводу объяснения того, что является суперсверхпроводимостью, и это до сих пор остается много вопросов, и мы должны развивать, разрабатывать эти вопросы. И у нас другой подход. Мы используем систему моделей, которую я уже упоминал, для того, чтобы систематизировать в естественной среде. И мы называем это подход квантовой симуляции И для этого мы используем ультрахолодные атомы для симуляции процесса. У нас есть пара Купера, но мы можем ее симулировать, эту пару, даже лучше, чем в природе. Мы можем взять две фермионы, два фермиона литиума, и они могут... сами совмещаться в пару и это просто превращается в молекулу это но если мы ее расширим это будет более сложная а, форма и мы можем а, применять магнитное поле и можем контролировать а, эту пару таким образом на уровне контроля а далее Позвольте рассказать вам удивительную историю из научной жизни, это случилось в 2033 году в, летом. И э, э, жидкие газы, фермионы газы, э, которые охладили и получили удивительные модели для того, чтобы создать супер сверхпроводимые жидкости. И не, некоторые, несколько групп ученых работали над конденсацией газов. И здесь целый список журналов, которые публиковали статьи по, конденс... по проводникам. И шесть групп были упомянуты, четыре из штатов, одна из Аф... Франции, одна из Италии. Но далее, в ноябре 2003, общественность, научное сообщество было сильно удивлено, когда мы увидели новую статью в журнале Nature, опубликованную австрийскими учеными. И мы а, сумели достичь успехов а, в д, достижении результатов в области а, пиков а, проводимости. И в то же время... Мы сумели захватить ловушку сверхтекучей жидкости, и мы получили uh, облако ли, атомов литиума с фермионами, и, и, и мы получили катушку для, open, для того, чтобы направлять uh, их движение. И общая система uh, разрабатывается где-то в 50 лабораториях во всем мире, и в том числе группа из Нижнего Новгорода. Да. The и которые проводят также исследования в двухмерном измерении и эти катушки выглядят следующим образом это стеклянная колба с, вакуум, с вакуумом и этот прибор позволяет нам достигать следующие результаты которые здесь показаны в деталях. это это происходило в Инсбруке, это в Болдере и это опубликована статья в Science и в Nature, и если вы посмотрите, когда, она была, когда эти статьи вышли, вы увидите, что они вышли практически одновременно, хотя группы работали независимо друг от друга. Как мы исследуем наши системы? Сначала мы смотрим на них, мы смотрим на форму облака, и что мы можем получить из этой формы. Дальше мы применяем еще какие-то неизвестные объекты, предметы, мы можем их сжимать или направлять на них излучение, подогревать и так далее. Мы, мы применяем все возможные методы, но мы, я покажу, как мы сжимаем их и трясем их, и как мы стучим по ним, когда мы сжимаем uh, это облако, мы, сжим, мы, мы п, п, а, на, направляем давление, и облако начинает осциллировать, и из этого мы uh, получаем информацию по компрессионности облака, а потом мы строим пары uh, и смотрим, как, как ведет себя газ в на определенной частоте, и мы видим, что эта частота очень сильно меняется. И это, это переход к сверхжидкостям, и здесь газы ведут себя совершенно по-другому, и очень интересные данные получаются именно на этом уровне. Я хочу вам рассказать еще одну историю. Это о распространении звука в сверхжидкостях. В стандартном газе или в жидкости мы знаем, что мы сжимаем. Мы, мы компрессируем ее, и, и мы видим распространение плотности волны. Плотность волны так же, как происходит так же, как в обычной жидкости. Но если мы помещаем это в среду из жидкого гелия и подогреваем образец, это создает пульс нагревания. Или импульс нагревания. Это очень а, не похоже на все остальное. И в, волна нагревания является а, очень специфичной в сверхжидкостях. Если мы помещаем их обе на разогретую и нет, это быстрое будет иметь, а, и медленные будет иметь разные свойства. Это позволяет нам пони по по понимать, в чем заключается эта система. Это, и именно Ландау, теоретик Ландау еще в 1941 году писал о теории сверхтекучести гелия, и он из вычислил а, два образца. И первый, который был стандартным, а второй был очень интересным. Это очень интересное количество в сверхжидкости, которое состоит из двух частей, а сверхжидкая часть и обычная часть. И это соотношение между сверхжидкостью и обычной жидкостью составляет… И когда когда он измерил это количество а, распространения волны, мы, а, это был первый случай, когда мы смогли измерить длину, скорость распространения волны. А, это... это то, как мы конденсируем супер сверхжидкость, и мы создаем два типа звуков, обычный звук и, и ультразвук. И здесь мы можем измерить оба, обе волны. Это люди, которые работают в лаборатории, это мой студент, русский студент, который работает в Инсбрунке. И мы очень тесно сотрудничаем а, а, с а, учеными в Италии. Это Лев Питаевский, это наши студенты, и они помогают нам анализировать данные, которые были очень важны для того, чтобы понять, как распространять волна. И мы, а, у нас опубликована статья, которую вы видите на слайде, и а слева с, Лев, нам очень Лев, хорошо, Лев, приятно работать с левым, с Левом, Питаевским, потому что он взглянул группу, который работал, его отец и работал Лев, с, еще с Ландау. <говорить> он работал с Ландау. Вот мы видим его вместе на фотографии с Ландау, и он также был заинтересован феноменом сверхжидкостей, и, и они вместе а, а, разрабатывали эту теорию. Uh, и, uh, здесь показаны измерения uh, Мы измеряем первую длину в, в, в, скорость звука И мы смотрим, как звук а, а, затихает И я не буду вдаваться в подробности И я хочу посмотреть, как а, мы вычислили уравнение в разных системах и это позволяет нам, а, прийти к мы, ультрахолодный газ в лице очень а, а, похож на а, обычный газ гелия при обычных температурах. И наши эксперименты показывают, что природа позволяет проводить исследования на верхпроводимости при комнатной температуре. И uh, показатель составляет 0,17%. И это позволяет нам работать uh, с uh, материалами, с, с физикой твердого тела. И мы должны, конечно, подобрать правильный материал для того, чтобы ä, проводить исследования. И моя последняя история, достаточно короткая, о знаменитом прогнозе Ефимова о, о, о, о, о трехмерном состоянии материалов. Это статья Ефимова, которая была опубликована в 1970 году году, который говорит о квантовом состоянии, о трех состояниях. Это так, так называемый сценарий Ефимова состояние энергии и взаимодействия, и она стала это, очень популярной. Я бы хотел бы объяснить вам это в очень простых... Это, это состояние, которое состоит из трех частиц альбазонов. Это как молекула, но ни один химик не назовет ее молекулой, потому что она очень пространная, и она больше в тысячу раз обычной молекулы, и в состоянии ефимской молекулы намного больше состояния обычной молекулы, но это, она очень-очень хрупкая при этом. Это один момент. И ее свойства. Позвольте убрать один из этих атомов. Что произойдет? Все, все исчезло. Нет, ничего ее не сдерживает. Мы, три объекта, три молекулы могут сдерживаться вместе, стягиваться, а оно, три вместе работают, согласно теории Ефимова, но две молекулы просто распадаются. Что становится еще? Давайте посмотрим на огромное состояние молекул Ефимова. Но предсказание говорит о том, что должна быть еще одна молекула, которая в и 22,7 раза больше. Я могу показать только эффект двух. Uh, uh, трим, триммера она в 22 раза больше и, и если такая и существует и а могут существовать еще в столько же раз больше еще, в столько, и раз больше, еще и в столько раз больше они могут быть просто невероятно большими это звучит очень, очень странно и первая и реакция и на предсказание фильма была такого не может быть мы не верим в это это просто смешно но потом а, теоретики начали а, просчитывать эти молекулы и поняли, что а, ошибки не было. Очень странно, но теория была доказана. И теория была верна. И я бы мог, мог рассказать длинную историю о том, как этот эффект а, исследовали и наблюдали. И многие физики а, выбирали аспекты а, работы молекул, но а, никто из них не достиг больших успехов, но и спустя много лет, в 2005 году в, Инсбург, в Инсбурге а, мы получили ультрахолодный газ, цези, а, а, охлажденный до 10 нанокельвинов, и что произошло? Что мы сделали на уровне магнитного поля мы провели взаимодействие атомов, мы пронаблюдали взаимодействие атомов, и на основании этих исчислений мы посмотрели, сколько атомов исчезли из этой решетки. А, и сколько, сколько попали в ловушку. И что мы обнаружили, а, это очень ярко выжженный резонанс, который соответствует а, теории. И этот резонанс на, называется резонансом Ефимова. Это состояние Ефимова, которое мы называем. И, и, и здесь появляется лазерная решетка а, состояния Ефимова. И на... И эти системы были, за этим системами наблюдали в других, в других исследованиях, и даже в геле и в других состояниях мы наблюдаем резонанс Ефимова. И Ефимов посетил нас в 2009 году. Это наша лаборатория, когда он был там первый раз. Это был удивительный визит. Многое произошло с того времени, я бы хотел остановиться коротко на, на нескольких из них. Можем ли мы пронаблюдать следующий этап? Первый этап всегда очень сложно пронаблюдать, но мы сумели, и здесь мы видим резонанс, который связан с со вторым состоянием Ефимова, и мы пронаблюдали его на уровне 21 кельвина. Это, это очень близко к числу. Слу 22.7, и это подтверждает теорию состояния Ефимова. И здесь... И что произошло, мы поняли, что тело может иметь не только три агрегатных состояния, но четыре состояния, и они очень близки, и можем найти состояние из пяти тел. И мы также можем наблюдать такое состояние и показатели возможности наблюдать. Äh, okay, so а, тело И что интересно, äh, американцы äh, this, uh, the program, uh, uh, the the разрабатывают атомную лабораторию в космосе, и это программа, которая применяет квантовое состояние Ефимова в космосе. А, когда наблюдаются проблемы с гравитацией, когда а, а, производятся какие-то операции в космосе при низких температурах. И, и почему же это интересно? Это, конечно, фундаментальная наука, и прямое применение состояния Ефимовы сложно найти. Но я думаю, это меняет наше мышление, наш подход к мышлению. Здесь мы видим квантовые материалы. Uh, uh, uh, uh, с двумя источниками you know. атомов и мы хотим понять как эти материалы работают и обычно мы начинаем с элементарного взаимодействия синий-красный-красный-красный-синий-синий синий. и дальше мы приходим к квантовому материалу. физика эфимова говорит нам о том что мы должны пронублять какой-то промежуточный шаг когда мы должны понять что происходит когда три частицы объединяются или четыре частицы работают вместе и это физикам многих тел. Это очень важно, и это, и это мой ответ тому, почему состояние фильма так интересно наблюдать и изучать. Я перехожу а, к моему последнему слайду, а, к серии последних слайдов. Это опять-таки очень интересно и важно, а, это то, какие, воз, что происходит в различных материалах. Если какая-то частица попадает в среду, и что по получается Опять-таки, Ландау еще рассматривал информацию о квази, квазичастицах. Квази – это какая-то среда, которая существует в другой среде, и они каким-то образом начинают взаимодействовать. Например, в газах лития – это квазополироны. И у нас много исследований а, в области частиц полиронов и как исследовать эти системы. А, в нашем эксперименте мы а, создаем а, среду литьевего газ. И потом мы применяем магнитное поле и разделяем электронный спин на уровне ядерного спина, и дальше мы применяем радиочастотные микроволны, чтобы вычислить независимые частицы с зависимыми мы проводим спектроскопический анализ для того, чтобы посмотреть, что происходит с этой частицей. Но это как-то не ново для нас. Магнитное поле, микроволны, и вы возбуждаете какое-то поле, применяете спектроскопию. Это очень близко связано с тем, чем занимался Завойский. Это что-то похожее на парамагнитный резонанс. Парамагнитный Резонанс. И люди в лаборатории даже не знают, откуда это все пришло уже. И все, все экспериментаторы пользуются этим. Это очень еще один возможность вспомнить великого ученого и поздравить его с днем рождения. Большое спасибо.